Привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Нестеренко и сегодня в нашем учебном центре Bars.pm мы запускаем курс по маркетингу, который называется «Клиент навсегда», где мы обсудим такие темы, как CRM-системы, система лояльности, настройка таргетированной рекламы в ВКонтакте и в Инстаграм. Мы поговорим о психологии общения с клиентом. И поехали! Ну вот и завершился второй день курсов «Клиенты навсегда». Спасибо Михаилу за много информации, очень она была полезна. Теперь будем это все внедрять. Спасибо Михаилу Мистеренко за знания. Очень много полезной информации.